Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот загадка, что находится в, этом, в этой коробке. Смотрим. Раз, два, три. Так, сейчас это опять э, к нам вернулся Кузя. Сейчас он будет улетать. Э, опять промахнулся. Видимо, он сегодня не только не завтракал, но и не обедал. Надо помочь ему выбраться из коробка. А это сложная задача, но он справится, потому что он наш. Сейчас он погреется на солнышке, почистит свои лапки и улетит. Но что-то он не торопится лететь. Ладно, пускай он отдыхает, устал, видимо, всю ночь работал. Спасибо за внимание. Хорошего дня.